Готовы ли вы пострадать ради спасения сына? У вас есть пять минут на то, чтобы отрезать фалангу пальца перед камерой. В конце испытания вас ждет награда. Мистер Маркс, это правда, что ваш сын? Думаете, ваш сын все еще жив? Думают это мастера оригами? Полностью исключить нельзя. Меня зовут Скотт Шелби, я частный детектив. Я расследую дело мастера оригами. Меня зовут Мэдисон Пейдж, я журналистка. Будем считать это силу привычки. Агент Норман Джейн, ФБ. Что вам известно? Итана Марса глубоко потрясла смерть старшего сына. Винить себя в его гибели. После очередного сеанса я нашел это на полу. Наверное, выпало из кармана. Похоже, мы поймали нашего мастера оригами. Брось всех, кого сможешь на поиски Итана Марс, чтобы взять его. Только покажется. Это правда? Ты убийца, Итан? Этот убийца все еще на свободе и наверняка будут еще жертвы. Итан Марс не виновен. Это точно.